Посмотрим На следующей неделе кур привезут Надо готовым быть Опа Вот так он. Вот. Это непростое дело сняг копать Ты выйди сюда Возьми, да выйди от человека Ну и слой Ну и слой чего попрошайка? Чего моя попрошайка? Иди сюда, иди, иди, иди. Граф. Граф. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, моя попрошайка. Иди, иди, иди, иди, иди. Пошли, пошли, пошли, пошли. Он всегда приходит за косточками ко мне. Иди сюда, иди, иди, иди. Мы отгреблись. У нас вот эти вот двери. Сарай. Смотрите, под какой толщей снега мы разгребались. Вот как много снега у нас. Эту дверь кур должны привести. Ну, вот мы так разгребались. Вот так тоннель у нас такой. Видите, как классно. Вот докопались. Такие глыбы снега. Вроде как температура плюсом идет плюсом, плюсом вот. весна как будто бы идет но снег еще, еще дня два назад мы еще только последний снег, думаю, все, наверное, убрали все, больше не будем вот, посмотрите, сколько во дворе у нас снега снежища Снегоснежище. снежище вот так вот везде везде у нас завалы должны привести кур дверь в сарае вот освободили все вроде открывается все открывается вот наши куриные владения добрались открыли вот здесь у нас были проброллерные куры в прошлом году это тут у меня Веники сушились. Такие ходовые домашние. Вот наш, вот наш сарай для курей. Гнезда. В общем-то, все, наверное, у нас уже готово к приему курочек. прошлой партии у нас жила где-то 3 года. Старенькие были. Мы, может, решили на зиму их не оставлять. Сейчас вот подсыпем маленечко еще здесь стружечки. И все будет хорошо. Будем ждать кур. Они этого звуки. Они еще пугаются Они еще этого звука испугаются. Да, да, да, да, да. Все пока пугли... <с Пуглив... <с <с пугливые. <с да, боятся еще маленькие. Да, команды, команды еще петуха не слышали, команды. Да. Петух-то еще не прибыл. Почему есть левые руки Будет не отклевать. Попробуй. Нет, уже одна сильно клевала. Вот новочка. Приехали. Только приехали. Молодые еще. Маленькие. Не хотят? А ты не с рук возьми в чашку. подаем чашку, может быть. Прям с чашкой общей. Пусть. Зернышки. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот они. Вот, как мы. Они и туда боятся ходить. Надо вот так было сразу сделать. Видишь, они так? в стайке сидят. Ну, они даже на рульдочке. Вот, видишь, как хорошо. Вот. О -о -о, как быстро едят. Чах-чаф-чах. Чих-чиф-чих. Хм, и не дерутся. Ну они еще пока не поняли, где находятся. И не понимают, что значит драться. Не маленькие, вот видишь как хорошо, правильно поставили, да? Да. Это было раньше быстрее, сейчас еду. Может еще подсыпать? Ну, сейчас сначала закончится, а потом подсыпать. Сейчас они все перестанут как выключаться. Вот какая дружная команда. Да, вот моя... Ой, моя Ночка нет то вот. ну, Ночка вот. это ты назвала, да? Да. Ну там мне деньги давай. Вот, видишь, какие молодцы, освоились. освоились. Вот та самая белая. Ага, одна она такая, да? Да. Почтенно. Ну, живи. Живите дружно. Не ругайтесь. Не ругайтесь. Петушка нету, петушок приедет скоро. Сказали, привезут. Девочки, петушок, ваш папа скоро приедет. Да-да-да. Который будет вас звать. Давайте, пошлите, пошлите на улицу, давайте, давайте. И вы должны послушаться. Конечно, конечно. Ну что, давайте, оставайтесь, девчонки, клювайте, мы пошли.